Смотреть фильм ужасов, и за каждый свой испуг ты должен будешь встать и исполнить какой-нибудь дурацкий танец. Это, ты серьезно? Ого, это Ай, что ладно, помалкивай лучше. Торги так уморительно танцевал, и это продолжалось все два часа, которые шел фильм. Мне даже...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 Ау! Ау! Ау! Ау! Ау! Старик! Гадость, какая гадость! Мы правда это сделаем? Я правда это сделаю! Давай быстрее! Как же от него воняет! Фоткайся, чувак! Давай! Готово? Валим! Быстро, быстро, ну и бой. Сюда, сюда, за мной! Эй, стоять! Стоять, я сказал! А ну, стойте! Зараза. Я думал, тут сторожа жирная и неповоротливая! <связь> стоять, я сказал!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 Чувак, зацени! Смотри сейчас! О! Чувак, ты это видел? У нас тут Нет, небольшая можно... проблема. Круто. Почему? Что случилось? Это замок. Вот, видишь, я не понимаю, откуда он мог взяться.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 Не могу, серьезно. О! Слыхали? Паранормальная активность, народ! Серьезно, что это было? О -о -о! Дыши глубокие, ловите а я не могу. Вы ненормальные. У, у нас быстрая смена кадров. Ты этим не пользуешься?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 Пугался. Вот ведь кричит. Фу, игра начинается. Я просто понять никак не могу. Ты и Финн. Но почему? Разве не ясно? Ради рекламы. Народ захочет сюда попасть. Что? Туристы валом повалят. А ты сказал а, им, да. что санаторий проклят? Ты им сказала об этом? Манни, какого черта? Ты садишься на повест, приезжаешь пол, сюда и начинаешь... я видела ту женщину, ощутила ее ненависть. И все-таки приехала. Как прикажешь это понимать? Я ненавижу этот санаторий. Мне здесь ужасно страшно.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 Круто получилось, скажи! Улет, лучше не понимаете. Нормально же все. Да ладно тебе, не парься. Чем вы тут вообще занимаетесь? В смысле? Ты всю жизнь собираешься зарабатывать этим дерьмом? Он же не будет. И ради этого ты бросил то, чем мы занимались. Я понял же, он не бойся! Он нормальный пацан! Что ты вообще против него имеешь?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 Вот из-за таких, как вы, из-за того, чем вы занимаетесь, наша молодежь и тупеет.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 Понимаю, это довольно глупо, но правда, иначе… Эй, да будет свет! Только не мне в лицо!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 Это... черт! Это кровь? И как много, будто свиней забивали. Эй, народ. На древненемецком кто-то может перевести? Это шрифт Зютерлина. Никто не вылечит от мотыльков.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 Мотыльки на огне. Мне нужно позвонить. Мои не знают, где я, они волнуются за меня. Забудь про телефон. Мы в любом случае собираемся и уезжаем, Мне сразу не Я Мне Что это случилось? Что такое? Что это такое? Черт, черт, черт что, черт, с что это? с генератором. Тео, я же говорила. значит здесь электричество нет проектор не может что за дерьмо творится что тут происходит ты вот ты это дерьмо принес нет что <клышленный> не парь мозги это явно твои обучающие видео <клышленный> нет нет <клышленный> это не мое не знаю откуда это взялось <клышленный> боже <клышленный> это она та самая женщина которую я видела что пациентка номер 106 что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 Не знаю, что-то сказать или... Да, Может, конечно. Нас, Именно да, мы да. должны ей помочь. С вами да. было весело, но включите свет, чтобы я могла уйти. К да, все. Да, но... Дерьмо. Подожди, Никто не должен приходить сюда без желания оказать мне помощь. Если мы сейчас поймем, что да надо... Да все. Тео, включи свет и верни мне уже ключи от машины. И что дальше? Пофиг, проедем через кусты. Собирайтесь, а мы приедем за вами и уберемся отсюда. Дай мне ключи. Эй, только не выключай камеру. Ладно.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 Не заводится. Как? Что? Черт, машина не заводится. Блин, садись в мою. Дерьмо. Иди в мою. <звы> Черт! Дерьмовоска, проклятая. Что? Что? Ничего! Что? Ноль! Посвети вниз, я под рулём посмотрю. <звы> Провода вроде в порядке. <звы> да что за хрень! Кто-то нас подставил. Не может быть. <связи> <связи> Все! <всё>. Телефоны пропали! <связи> я знаю, с тобой поступили ужасно. И я понимаю.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 Подай какой-нибудь знак. Поговори со мной. Вот дерьмо. давай просто спеши Что? Нет, мы их тут не бросим.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 Анатолий! Бежим! Эй, друзья! Бегом, сюда, скорей! А -а -а! Черт, черт, Бетти! Держись ближе ко мне! Боже, боже, боже, боже! Не паникуй, спокойно! И что нам сделать? Что спокойно, делать Спокойно, спокойно, не, не отставай! О, Боже! Я здесь! Не отставай! Спокойно! Что нам делать? Спокойно, что нам спокойно, делать? спокойно! Я здесь, я рядом, я с тобой! Бетти, есть еще ракеты?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 Эй! Кто здесь? Слушай, это не смешно. Встань справа. Встань справа. Давай уйдем, давай вернемся. Бетти. Бетти, не Бетти, Бет. Бет его назад. Идем. Мы должны найти его. Нет. Пожалуйста, мы давай должны идем, найти бетти его. Куда. Дай мне руку. Дай руку, идем. Кто ты? Отзовись! Тео. Этого не может. Тео? Это Тео. О, чёрт. Зачем ты стоишь тут в темноте? Что? Она стоит таким позади. Не понимаю. Что с тобой? Ты меня. убегаешь меня. <связывая> черт, черт, черт, черт! Бетти? Помогите! Фи! Здесь, конечно, страшно, но я даже рада, что мы тут что-то нашли.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 Ответь мне! Нет, на этой только цветофильтры! Я поищу что-нибудь, чем тебя вытащить. Если что-то случится, кричи! Зажги ракеты, и я сразу вернусь! Фин, Надо что-то найти! Не уходи, Бетти, я не поверь! Я скоро упасть. вернусь! Обещаю тебе! Две младшие сестренки, угу. клевые. А одна из них даже берет с меня пример. Что-то случилось? Ты слышала? Что слышала? Тс -тс. Бери свои вещи, надо идти. Марни, в чем дело? Ты права, она желает нам зла. Только нет.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 И где здесь выход? Дверь посередине. Что это? Черт! Нет, нет. Нет, нет, нет. Главное, что мы вместе и мы найдем выход из положения. Все будет хорошо. У тебя кровь.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 Не бойся! Эма, я иду! Субтитры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 С мозгами? Или с сердцем? М? М? Выбирай. С сердцем. Да, я так и думал. М -м -м. Да. Диацетилморфин. Героин.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 Я пришла сюда, чтобы засветиться на каналах этих паразитов! И кто из нас обманщик, а? Где же ты? окно не забыл! <Слыш> Очень хорошо. Отскребу тебя от земли. Эй! Нет, нет! Нет, ах Ах ты! <Слыш>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 С вами я, Крис. Кажется, я заблудился. Забл... Где забл... идти, чёртова? <саспоргий> о, Боже! Боже! О, Боже! О, Боже! Нет! О, Боже! Помогите!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 Фильм дублирован компанией Pride Production по заказу капеллы «Фильм» в 2019 году. Режиссер дубляжа Владимир Рыбаченко. Звукорежиссер Алексей Клемась.